Привет, меня зовут Алексей Петрухин, и сегодня хочу познакомить вас с мега крутым сварщиком, а это чемпион Европы, чемпион мира Владимир Бабошкин. Всем привет! Сегодня мы поварим полуавтоматической сваркой. Корневой проход в горизонтальном положении при толщине металла 10 мм. Мы попробуем режим Vice -Root и обычный. Володя нам расскажет, как делать стоп-точки, делать запилы. Да и всякие секретики свои расскажешь, поэтому начнем сварку. Для выполнения данной работы мне потребуется болгарка, отрезной диск 2 мм я буду использовать и зачистной диск 6 мм, кусачки, краги, маска и, конечно, сварочный аппарат. Перед тем, как начать сварку, я подготовлю пластины. Зачищу с одной стороны и с другой стороны, где-то приблизительно по 15-20 мм. Сделаю притупление от 0,5 до 1 мм. Сварку я буду производить без выводных планок. Просто будут прихватки по краям около 15 мм. Делаю стоп точку, для того чтобы начать дальнейшую сварку беру болгарку и делаю своеобразный заход. Для этого соединения я выставил зазор 3 мм. Вот эту пластину я сваривал на обычном режиме с указанными параметрами. Вел сварку углом назад. Вот эту пластину я сваривал на режиме Vice Root и выбрал зазор 3 мм. Но вел сварку я углом вперед. По моим ощущениям, при помощи режима вайсрут, сварка корня шва проходила намного легче и быстрее, чем при обычном режиме. Корневой валик образовался хуже, чем при обычном режиме. Ну что, сегодня мы разобрали корневой проход. Если тебе понравилось данное видео, ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. В следующем видео мы разберем заполняющие и облицовочные проходы. Всем пока, до новых встреч!